И... О, ребята, это золотой шар, смотрите! Ура, ура, у меня золотой шар! О, это круто, это класс! Давайте наберем на это видео тысячу лайков! Лайк, лайк, лайк! Эй, Соколок, смотри, я тебе Видели? Смотрите, у нас сегодня вот такие два сюрпризика. Лол, маленькие сестрички. Ой, какие они милашки. Ну что ж, поехали их открывать. Мне уже совсем-совсем не терпится. Какую, эту или эту? Эту или эту? А, давайте вот эту. Честно, маленькие сестрички я еще не открывала. Открывала только вот этих двух симпатюшек. Но они мне попались в большом шаре. Поэтому открываю их первый раз. Я уже вижу подсказку а вот и наша подсказка и как интересно здесь у нас play и часики it's play time написано что время игры это время игры ну конечно же это маленькие сестрички как может быть иначе а здесь у нас подсказочка куколка может менять цвет Наконец-то наш шарик розового цвета! И... Опля! Ой! Смотрите, какая цепочка! Нежно-нежно-розовая! Ух ты! Какое ожерелье желтого цвета! Кажется, я догадываюсь, какая сестричка нам попадется! Ребята, а если вы уже догадались, пишите быстренько в комментариях! А нет, я не угадала! Вот это да! Смотрите, какая классная сумочка! Она черного цвета! И здесь вот такой рисунок, как будто взрыв! ба <звы> Класс! Давайте поскорее откроем девочку! Потому что я не знаю, кто там! Ой, какая хорошенькая! Смотрите! Она нам подмигивает! <звы> Классные такие трусики! золотого цвета. Смотрите, а волосы у нее розовые-розовые. И есть одна синяя прядь. Какая она хорошенькая. Привет, как тебя зовут? Хе -хе -хе -хе. Привет, я Субер Дуби. А я Аспертинка, а это Сахарок. Будем знакомы. Слушай, а дашь поносить свой платок? А, а, -а. а ты мне свое платье. Ха, -а. она смысленная. Я думаю, мы поладим. Ну что ж, а пока наши девочки знакомятся, мы откроем второй шарик. Там где наша подсказка? И это... Ух ты, здесь корона! Какой-то диамант! Неужели, может, это будет золотой шарик? Как вы думаете? Все, мне уже не терпится посмотреть на сам шар! А ну-ка! И... О, ребята, это золотой шар! Смотрите! Ура, ура, у меня золотой шар! А здесь наша наклейка! Это класс все мы открываем быстро быстро открываем так кто же там кто же там в этом золотом шаре так, давайте все по очереди Ой. смотрите здесь у нас золотая цепочка Ребята, смотрите, какой классный шар Лол. Он золотой! А теперь давайте узнаем, что же там за куколка спряталась! Еще один аксессуар! Вау, какая пироженка! Наша куколка любит сладкое! Смотрите, стаканчик такой сиреневого цвета! А здесь взбитые сливки! Или мороженое! А это у нас... О, ничего себе, какая корона, смотрите! Она вся такая блестящая, такая классная! Красного цвета! Ну что ж, а теперь сама куколка! Один, два, три... та -дам! Ой, какая милашка! Смотри, какая она хорошенькая! Она закрыла глазки и улыбается! Какие у нее блестящие трусики! Такие же, как по цвет корону! А волосы какие сиреневые! Все-все крутые блестками! Ой! Она с нами здоровается! Она машет ручкой! Привет! Привет, подружка! Я с тобой за друзья. Слушай, а дашь корону поносить! Она такая клевая! Привет, мои хорошие! Конечно, немножко, но так, чтобы ее не сломать, потому что это корона моей старшей сестры, понятно? Ого, какая строгая, тебя как зовут? Я, между прочим, принцесса цветов, хотите, я вас пироженькой гостем. Да, да, я хочу, я хочу! Спасибо, очень вкусно, только я Смотрите, как эта девочка меняет цвет! Вот это да! Смотрите, эта куколка похожа, как будто на леди баг! У нее маска появляется вот такая розовенькая! Сердечко на животике! Полосочки на ножках! И здесь вот вся ножка окрашена! А на спинке у нее бабочка! Посмотрите, а, как классно! И в теплую... Чик! И это все пропало! И опять появилась маска Полоски на ножках И сердечко на животике А на спинке бабочка Ой, класс Мне эта куколка очень нравится А вам, ребята? я хочу я хочу побыстрее Давайте попробуем еще, что умеет эта куколка И... Она у нас тоже меняет цвет Волосы у нее стали сиреневые Появилась тоже маска. На трусиках появились пятнышки. И как будто у нее носочки и перчатки на ручках. Давайте это вот снимем, будет лучше видно. Вот так-то лучше. И даже полосочка на трусиках. Волосы такие ярко-ярко-сиреневые. Как будто даже синеватого цвета. Классно. А теперь в теплую. И волосы опять стали розовые. Нету маски. И перчаток, и носочков. А теперь опять. Вот это мне сегодня повезло! Сразу две куколки, которые меняют цвет! Ну что ж, ребята, вам нравится наше королевство девочек-красавиц? Если нравится, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал! Ведь мы с вами увидимся очень скоро!